Из чего производятся тюревиты? Задают такой вопрос. Тюревиты выделяют изначально из различных тканей и органов животных, полученных при забое молодых здоровых бучков на мясокомбинаторах. Из свежих, соответственно, органов и тканей в день их изъятия при доставке в лабораторию на холоду, на льду обычно доводятся или в термосе, извлекаются дальше быстро в течение этого же дня, чтобы не деградировали молекулы не произошло ферментативное как раз повреждение, извлекаются в раствор молекул фамуревитов, чтобы они не успели деградировать при линии тканей, повреждении тканей в результате ферментов каких-то или бактерий, а, ну, чтобы лизис клеток не произошло, и тогда вот произойдет как раз, нужно будет уже выделить чистый фамуревит, а будет примеси различные, когда ткань деградирует, соответственно, клетки гимманов будут выходить еще примесные вещества, поэтому из свежих только быстро получаются тканей флуоревиты. Соответственно, фитофлуоревиты выделяют либо из свежесобранных весной в начале лета, листьев плодов или корней различных растений. Либо используется аптечный материал, в основном тушеный, сертифицированный, если данные растения не предоставят в нашей полосе или их сложно достать. Также используется материал для микрофлуоревитов то есть либо из свежих водовых тел грибов, либо из плюсонов. Но из всегда выход вещества меньше, сами понимаете, поскольку там частично хлорвиты деградируют из-за недостатка воды, их меньше содержится. Вот и действия различных ферментов, так же как чай у нас ферментирует, знаете, да? Зеленый чай содержится больше питательных веществ, различных, в том числе регуляторных каких-то молекул, а при ферментации, то есть когда ферментативная обработка он подвергается, вот черный чай остановится. Естественно, там питательных веществ меньше а, за счет того, что происходит ферментативная деградация постепенная. А, вот, возникают вопросы, где находится производство. Производство субстанции происходит в лабораторных условиях на базе Института проблем георегуляции. Далее субстанции концентрат флуоревитов передается на производство, сертифицированное специально в импробиотехкомпанию. Компания, представитель Аклона или САДа обходит в эту группу, где используя уже систему высокой очистки воды и поточную разливочную линию, э, в особо чистых помещениях, стерильно производится, розливы предварительно помытый, обработанный ультрафиолетом, то есть практически стерилизованные публики. Э, конечный продукт уже происходит, причем для дополнительной стерилизации проводится э, фильтрация через фильтра холодной стерилизации диаметром пор 0,22 микрометра, то есть э, это мелкие поры, которые задерживают даже вирусы не только бактерии, но и вирусы. У нас используют. Вот, многие были у вас на этом производстве уже на конечном производстве ультивитов, поэтому могут это все объяснить своими словами. Дальше бывают вопросы: можно ли совмещать прием различных ультивитов? Не рекомендуется смешивать в одном стакане с водой или в бутылке в ацетонформе два различных биоультивита. Также не рекомендуется принимать биохлоревиты без временного интервала, видим 5 минут в виде водного раствора, или глаза виафтаны с интервалом 10-15 минут. Никакой опасности для здоровья в этом нет, если вы смешаете, там, или интервал не будет временной соблюдать, но просто и пользы будет меньше. Упадет эффективность действия каждого из этих биохлоревитов, поскольку будут формироваться, вот мы только что создали неправильные комплексы из молекул, воды э, при смешивании разных биохлоридов. Э, Смешивать вокруг формулы или принимать безвременного интервала можно только биохролилит и препарат микроразведения, допустим, тот же аргон-21 или 34 То есть это вообще без всяких проблем. А также иногда, вот, когда человек принимает большое количество препаратов, можно вокруг формулы или без временного интервала то есть подряд скажем, закапывать э, вместе с биофлоревитом и препаратом микроразведения вот, еще и один фито- или микрофлорелит. Дополнительно. Но не более. То есть не рекомендуется использовать в одной формуле или без временного интервала два различных микро- или фитофлорелита. У нас есть препараты вот, вот В частности, был вопрос там, по глацантам или Вот эта композиция различных растений, полученные с Сейчас будут выпущены еще специальная декомпозиция, которая содержит сфере, сразу сфере большого количества растений. Но там они подобраны в определенном порядке, при котором только усиливают действие друг друга, но не ослабляют и действуют синергично в одном направлении на конкретно на направленную патологию, на ее восстановление, на восстановление органов, вернее, в данной патологии. А смешиваются разные фиты или микропы. Нуревиты, принимать их без временного интервала, которые действуют совершенно на разные процессы, конечно, нежелательно, поскольку, опять же, может нарушиться, ну, ухудшится их эффективность действия. скажем так, вреда, опять же, никакого не будет. Кому можно применять и в каких дозировках вот нуревиты? Детям, возраст разный, масса тела, там, разные, то есть люди спрашивают с институцией. Применять хмуревиты можно без ограничений в одинаковой дозировке и детям, и взрослым, и старикам, и беременным, без каких-либо ограничений. Независимо от возраста, Если имеется индивидуальная чувствительность на какой-то отдельный хмуревит, бывает такое, то можно снизить его дозировку до 2-3 капель за прием. Но не изменять частоту приема. У нас важна частота приема. То есть не менее 2-3 раз в день надо принимать каждый хмуревит. Поскольку важна активная вот конечная концентрация молекул в принимаемой дозе, а не важно, на какую массу это потом будет распределяться, поскольку препарат действует на весь организм сразу. Вы поймите, То есть здесь поэтому и не играет, вот, в отличие от тех же фармпрепаратов, у них препаратов как бы масса тела, поскольку действует сразу на весь организм, независимо от массы тела, возраста там, и так далее. Как сочетать с пищей? Прием флуоревитов никак не связан с приемом пищи, то есть вот это опять же такое мнение распространенное, что обязательно вот люди считают, что там до полчаса до еды или через час после еды, они обязательно стараются есть после приема флуоревитов через полчаса, либо как соблюдать это правило нет. Лучше всего, конечно, как и другие препараты, принимать с большим временным интервалом до или после приема еды пищи, поскольку сам процесс пищеварения просто отнимает у организма, во-первых, много ресурсов, а может также повлиять на работу хлоревитов, ослабляя их действия. Вот и все. Поэтому лучше принимать хлоревиты с утра натощак, как только стали перед завтраком, ну вот, соответственно, вечером, лучше принимать перед сном наоборот за после ужина через час или больше а днем хотя бы за 30 минут до еды или больше и через час после еды или больше то есть просто процесс пищеварения сам по себе я как бы сказал отнимает много ресурсов организм и поэтому эффективность действия препаратов снижает если вы во время еды можете во время еды там или меньший интервал соблюдать вот ну вот здесь пишут вопросы можно ли принимать беременным? Ну, а, понимаете, может быть, действительно не стоит беременным чтобы принимать программу именно очистки непосредственно. А, лучше поддерживать действительно работу определенных органов, которые у вас проблемные программы очистки. Конечно, лучше делать до беременности вообще и антипаразитарную программу, потому что, сами понимаете, а, просто будет интоксикация, происходить и плода, действительно, если есть ли паразиты, нарушен метаболизм у женщины, и происходит выброс каких-то токсинов постоянно у нее входит. Вот. Но, скажем так, если этот процесс э, есть, как бы если есть паразиты у нее там, или какие-то нарушения метаболизма, то программа детоксикации она не усугубит состояние плода, она, конечно, улучшит только состояние. Вот. Какие условия хранения флоревитиков тоже часто возникают? Написано, как бы, Определенные условия хранения на пузыревоччиках, я могу вам сразу сказать, что условия хранения невскрытых вагончиков, то есть закрытых, которые еще не пользованы, два года минимально при температуре не выше до 50 градусов. То есть это как бы заявленные условия хранения. Поскольку препарат развиты стерильно, как я уже сказал, то в закрытом состоянии они могут храниться не вскрытые дольше. Особенно в холодильнике, то есть при пониженной температуре, могут храниться несколько лет, гораздо больше. В принципе, ничего с ним не произойдет. Скрытые же флакончики лучше хранить в холодильнике, поскольку в воздухе много бактерий, других патогенных агентов, к тому же возможен занос их из-под языка с вашей слюной или слезной жидкостью, если вы при использовании касаетесь носиком, соответственно, под язык или глаз. И вот эти микроорганизмы, которые у вас из слюны или из слезной жидкости, могут попасть на носик, соответственно, могут поранить внутрь пузырька и гораздо быстрее будут размножаться при повышенной температуре, чем в холодильнике. Поэтому рекомендую держать в холодильнике вскрытые препараты на всякий случай. И вообще на холоду метаболизм замедляется у всех организмов. Вы все равно, когда открываете крышечку, закапываете, даже если вы не касаетесь своих тканей, Воздух, на носик могут оседать бактерии какие-то. У нас в воздухе очень много бактерий летает, да, поэтому все-таки в холодильнике держат. Поэтому вот скрытый флакончик лучше не хранить больше месяца при комнатной температуре, чтобы не произошло вот размножение бактерий, патогенных агентов. Вот в холодильнике он может храниться гораздо дольше, даже несколько лет скрытый, если вот вы не туда инфекцию от своей ткани. Ну, то есть не касались угла глаза, когда капли в воздухе, контакта с не было. Также, если вы не планируете длительно пользоваться скрытым заклакончиком, то вы лучше заморозить в морозилке, поскольку при отрицательной температуре еще меньше вероятность размножения отличных агентов. Могут ли хлоревиты вызывать какие-то обострения? это могут вызывать обострения только в том случае, если человек имеет много патологий или в запущенной форме они у него. Принимая большое количество препаратов, его организм может не справиться с восстановлением сразу всех систем органов. То есть не хватает ресурсов. В этом случае вот следует ограничить количество принимаемых плодов, хотя бы до 10 штук в день. Также при начале вот восстановительного процесса, особенно хронического или запущенного, могут также возникать осложнения, поскольку запускаются механизмы саморегуляции, как я говорил, и самовосстановления. То есть Начинают выводиться патогены, токсины, продукты метаболизма, а система детоксикации не подготовлена. Поэтому все эти метаболиты начинают в крови у нас вызывать нехорошие эффекты. Поэтому, опять же, рекомендуем всегда сперва подготовить органы детоксикации, убрать паразитов из организма, поскольку их продукты метаболизма могут отравлять наш организм и вызывать неблагоприятные эффекты. А также вот сами флуоревиты могут вот создать неприятные условия для паразитов, заставить их активироваться. Даже те, которые вот не в антипаразитарной программе у нас используют, а другие флуоревиты, они могут неблагоприятно заставить активироваться придать им неудобства, и они могут вот начать выбрасывать токсины. Поэтому можно, конечно, подготовить наши органы для токсикации. Также возможны обострения бывают иногда в редких случаях, которые возникают по принципу гомотоксикологии, что любая болезнь должна пройти в обратном порядке и стадии, которые были при развитии болезни. То есть в том числе воспаление незначительное, какие-то неблагоприятные моменты. Но это все, я как говорю, бывает чувствительна чувствительность разного, разных людей. Почему нет вот Бывают вопрос клинических испытаний данных препаратов. Но потому что клинические испытания проводятся только для лекарственных, фармацевтических препаратов. А как мы уже вот сегодня с вами рассмотрели, у нас это пищевой продукт. Для пищевых продуктов не клинических испытаний. Мы можем просто подтвердить их эффективность какими-то результатами вот на людях и так далее, показать, что они хорошо помогают при определенных проблемах, но клинические испытания не делают, вот не клинические испытания на колбасу, которую вы принимаете, или на газированный напиток, там, минеральную воду, которую вы пьете. Можно ли использовать хлорвиты для животных и растений? Конечно, поскольку хлоревиты не не имеют вида действия, поэтому их можно применять и для поддержания восстановления животных любых, и растений, улучшения их роста и так далее. Состояние. вылечит ли снеливиты конкретную болезнь и как быстро. Снеливиты не лечат, они помогают организму запускать процессы саморегуляции, самообновлений, поэтому здесь все зависит от конкретных ресурсов в человеке состоянии. Даже при одной и той же патологии с одним и тем же диагнозом, разные люди, фенелевиты на них действуют по-разному. Один восстанавливается и получает улучшение там через две недели уже, а другой может полгода программу принимать, при той же самой патологии, у него будет хуже процесс восстановления именно для того, что у него такой метаболит. То есть здесь говорить о конкретных сроках и насколько эффективно это будет восстановление, мы не можем, потому что здесь у всех по-разному все происходит.